Коллеги, добрый день. Добро пожаловать, коллеги, на вебинаровой клуба. Так, давайте проверим сначала качество. Коллеги, нас слышно? Поставьте, пожалуйста, плюс. Ага, все, все, плюсы видим. Ну и надеюсь, что нас тоже видно. Если не видно, напишите. Так, все, отлично. Мы видим на связи уже... Много коллег уже под сотни участников. Очень приятно, что у нас такая большая аудитория. Давайте начинать. Представлю спикеров, докладчиков нашей встречи. Вот меня зовут Владимир Гусев, я менеджер по развитию компании Апиматика. Рядом со мной мой коллега Андрей Шутин, руководитель направления по инфраструктурным решениям. Андрей большой эксперт по многим продуктам решениям и в том числе по направлению продукции компании Ялинг e АВ-оборудование по системе управления, бронирования. Ну, в общем, не только этим ограничивается его практический и теоретический опыт. Еще раз повторюсь, мы рады вас всех приветствовать, добро пожаловать. Начинаем. Значит, сегодняшняя наша встреча, ну, мы где-то на час планируем. Да, да, да, я представил. Значит, мы планируем уложиться не больше часа занять времени. А сначала небольшая водная часть. Мы несколько слов о компании Апиматика и о вендорах, вот, о которой мы будем представлять о их решениях. Вот, а дальше уже перейдем к основной части. А тема встречи у нас называется Комплексное решение для переговорных комнат. Ну, по программе мы планировали такие три главных блока отразить: какие виды оборудования применяются для оснащения переговорных комнат. Вторая часть это Построение комплексного решения для проведения видеоконференц-связи на базе продуктов двух вендоров E-Link и ITC. И третья часть — это как повысить эффективность использования переговорных путем применения специальных систем бронирования управления переговорными комнатами Почему мы... Ну, вот начну с вопроса, почему мы решили посвятить вебинар именно этой теме. Это связано с тем, что ну, есть несколько uh, причин на то, Ну, наверное, самая главная причина это связано с тем, что спрос на ВКС решение в переговорных комнатах, он uh, остается постоянным и растет. А вторая причина это вот, uh, в моменте сложившаяся ситуация, связанная там, с ограничением поставков uh, продукции западных вендоров, американских вендоров. Поэтому спрос на теми дара, о которых сегодня мы будем рассказывать, он вырос многократно, в разы, и мы видим это, мы ощущаем это, увеличение числа запросов от наших партнеров, от клиентов. Поэтому, с нашей точки зрения, тема более чем актуальна на сегодняшний день. Ну, Итак, давайте перейдем к делу. Вот, как я сказал, несколько слов о нашей компании. Наша компания уже... 14 лет специализируется на а, дистрибуции а, телеком оборудования а, компания занимается проекты дистрибуции а, за все время своего существования компания постоянно растет года в год там где-то на 20 где-то на 50 но это постоянный положительный тренд Компания в своем штате имеет более чем 100 сотрудников, и вот за время своей работы вот наработала партнерскую базу. Вот здесь мы указали на презентации 1700 компаний партнеров. В нашем мы присутствуем, имеем широкое географическое присутствие, присутствуем в 12 городах на территории России и стран ближнего зарубежья. Планы есть по расширению и на этот год компании. Присутствуем офисами, а также присутствуем сервисными центрами более чем в 40 городах. Так, давай следующий слайд. Значит, компания ЭпиМатика а, работает с и философия компании Ampermatic, мы работаем с теми компаниями, где мы ну, являемся, назовем так, основными и стратегическими дистрибьюторами, либо партнерами этих компаний, где-то являемся единственными дистрибьюторами. Ну, в частности, представленные бренды, о которых мы сегодня будем рассказывать, о решениях, Cubic и это мы единственные дистрибьюторы этих компаний в России. По компании E-Link мы являемся... Uh, ну, назовем так, uh, единственным, uh, кто uh, из года в год подтверждает платиновый статус. В 2017 году Appymatica была признана лучшим дистрибьютором Ялинка по миру. Это да. uh, вот. uh. В нашем портфеле представлены вот все решения, которые есть в Ялинка. Мы в этом плане уникальны и являемся единственными. То есть у нас и линейка ВКС, у нас и линейка телефонных решений, у нас линейка uh, гарнитур представлена. Ну, то есть все, все, все, что есть Ялинка, это все можно получить через ip а, что я На что я хотел обратить внимание, даже, наверное, не то, что я сейчас сказала. хотел обратить внимание на то, что а, все вендоры, с кем мы работаем, а, на текущий момент продолжают производство отгрузки в направлении России, и поэтому у нас нет никаких ограничений а, ну, в связи со сложившейся ситуацией а, ну, в мире и в нашей стране. Вот, склады Компании они наполнены оборудованием, поэтому под ваши запросы я там могу сказать, что с очень большой вероятностью там, проекты, там, продажи будут выбраны ну, со склада, то есть не надо даже дополнительное оборудование доказывать. Так, значит, Теперь ну, совсем несколько слов вот о наших тендерах, о которых мы говорили. Ялинк e мы сегодня представим решение по ВКС. У Елинка e очень широкая линейка. Вы это видите на слайде, то есть там и, и терминалы, терминалы, для открытых систем и для таких систем, как э, мировых лидеров, как Zoom, как Microsoft, Бьедовские э, э, решения, там USB, видеокамеры аксессуары представлены отдельно, есть вот большое направление, связанное это с предоставлением серверов инфраструктуры, есть сервера, которые можно расположить на площадке собственной, можно воспользоваться облачным решением, это тоже мы далее в нашей презентации расскажем. И также появилось вот новое направление, это так называемое решение для переговорных, Smart Workspace, там тоже ну, пару слов в дальнейшем об этом расскажем. Следующий наш гендер – это компания ITC, это китайская компания. Компания уже 20-летней истории, она специализируется на аудиоконференц-системах. Ну, опять же, вот увидите на слайде это представлено, по сути, я, наверное, прочитаю все это. Или даже делать не буду читать, вы сами прочитаете. Что могу сказать, что компания мощная, наши представители были, проходили обучение, у них 4 фабрики в Китае – хорошо известный бренд в, Кита в Китае, и также вот э, они идут на международный рынок, и цель их в в не ограничиваться только китайским рынком, но и работать э, в целом по, по миру. И мы видим, в общем, это получается, получается успешно. Э, следующие два бренда, о которых мы расскажем, это как раз вот э, компания Кьюбик, это э, тайваньская компания, которая специализируется на как раз в системах э, бронирования панельные компьютеры Кубик и система бронирования и управления от компании DoorTab. Вот так это общими мазками э, я представил наших вендеров, о которых мы будем сегодня рассказывать. Теперь вот, плавно начинаем переходить к нашей, наверное, основной части. Значит, добавлю еще что э, по этим вендерам. Э, многие из вас, я просто вижу в чате, вот к нам вот приходят... Э, Желание хорошо провести сегодня с вами вебинар. Многие из вас посещали вот шоурум, демонстрационный зал решения Ялинка ITC, Кубик и Дортэблет, он расположен в Москве, этот шоурум. В этом году мы открываем шоурум в Новосибирске, вот у нас планы есть, и в Екатеринбурге открыть. Также в этом плане прирастаем, стараемся, чтобы быть ближе к нашим заказчикам и к нашим партнерам, по всей территории России. На базе наших, на базе наших офисов, соответственно, мы проводим обучение сертификацию партнеров, помогаем нашим партнерам в подготовке решений, выборе решений, техническую поддержку осуществляем. Соответственно, это наши, наши сотрудники, граждане. Нашей страны, сотрудники нашей компании, поэтому поддержка на русском языке осуществляется. Ну, вот такое вот небольшое вводное. На 10 минут, я думаю, более чем достаточно. Дальше не будем продолжать. Я передаю слово моему коллеге Андрею, который как раз, наверное, начнет с того, почему мы решили вам рассказать дальше основную часть. Андрей. Спасибо, Владимир, за выступление. Коллеги. Почему мы сегодня собрались поговорить по поводу переговорных комнат? Мы, как ведущий дистрибьютор, ну, постоянно отслеживаем статистику запросов в нашу э, систему. Да? Мы сейчас видим следующие запросы, которые к нам приходят. Это запросы на проработку задач по оснащению ВКС-оборудованием переговорной комнаты вообще оснащение конференц-зала, и каждый пятый запрос, приблизительно по статистике, 20%, это задача на комплексное оснащение переговорных комнат. Вот, поэтому мы сегодня об этом будем, будем с вами говорить. Вообще сердцем современной переговорной комнаты является ВКС-система. Чаще это интегри... интеграционный некий ВКС-терминал, э, на основе которого реализуется весь функционал комплекса или комплект периферийного оборудования, готовый к э, быстрому подключению в работу. Вот. Ну и э, раз уж Владимир затронул э, тему EOLINK и оборудование, которое поставляется как в переговорные комнаты, так и для решения задач мобильных сотрудников, индивидуальных рабочих мест. Наверное, пару слов я хочу ну, буквально рассказать про всю, всю линейку, которая наглядно отображена на этом слайде. Да, вот вы можете видеть многообразие оборудования и аксессуаров, которые link реализует в проектах, либо как основа для системы медиоконференции связи, либо как дополнительное оборудование для расширения возможностей. Здесь мы можем видеть и ВКС-терминалы, и микрофонные массивы, и проводные и беспроводные технологии, и телефония, такая как DECT, так и SIP-телефония. А также можем видеть новинки, которые идут ногу со временем, такие как видеобары, например, для средних и малых переговорных комнат, периферийное оборудование, а также новинки текущего года, интересные новинки. Решение Ялинк уже <coughs> с Нового года выпустил три интересных новинки. Первый из них это хорошая оптическая камера с поддержкой функции наведения на говорящем в плане слежения за ним, когда он перемещается. Очень интересная вещь. Она поддерживает три основных функции. Это кадрирование, наведение на говорящих по голосу и слежение за лектором. Вот, а также интересные э, решения по оснащению интерактивных классов. Слева и справа на этом слайде вы можете видеть э, сенсорный экран. Да, вот он так интересно выглядит. Э, ножки хай-течные у него. Вот, и э, сам экран э, сенсорный с встроенным в него терминалом. Вот, а с левой стороны вы можете видеть... Э, Аналог его, только э, десктопный вариант для индивидуального рабочего места. Вот такие вот интересные э, новинки, интересное оборудование Ялинг представляет для систем видеоконференц-связи. А, здесь, как пример, э, решение задачи оснащения ВКС комплектом переговорных э, разной площади, начиная от малых, э, переговорных, средних, больших, а также конференц-залов. В вот, малой переговорной мы предлагаем вариант э, бюджетный и закрывающий основные задачи. Это BYD-комплекты на основе так называемого э, BYD-коммутатора, к да, которому подключается периферия. Мы можем носить его э, в сумке, перемещаться с рабочего места. Там подмышку взяли, ноутбук принесли в переговорную комнату, одним кабелем подключили, запустили любой удобный нам VKS клиент, а также, например, если, если, если необходимо и забыли блок питания от ноутбука, то наш комплект позволит еще и поддержать заряд батареи вашего ноутбука при помощи подключения питания по Type-C. Если мы говорим про средние переговорные комнаты, то это интересные видеобары, о которых я говорил ранее, которые работают как классический терминал CP4.3, так и также имеет возможность подключаться как внешнее устройство через USB Type-C. То есть, оснастив этим устройством переговорную комнату, вы можете спокойно прийти в нее своим ноутбуком, точно так же одним кабелем подключить, выбрать режим BID и на ноутбуке запустить тот VCS клиент, который вы используете. Ну а для больших переговорных комнат и э, конференц-залов там, конечно, э, немножко другой подход. И часто, очень часто нужны решения многокамерные, решения подключения существующей акустики или, или акустики, которые, которые поставляются сторонними поставщиками в конференц-зал. И нуж, нужно ВКС-ядро, которое бы объединяло все технологии и возможности, и позволяло осуществлять автоматическое наведение на говорящем, а также локально усиливать звук и осуществлять многокамерное решение, когда у нас очень много выступающих, и нужно моментально переключаться между ними. Вот. Сейчас, да. скажи, я... Пожалуйста, коллеги, я, есть просто... какие да? я вижу комментарии, там идет дискуссия у нас. Значит, смотрите, от себя добавлю, спрашивают по поводу флагманского, назовем так, интеграционного терминала VC880 и его брата, такого близнеца VC800. Значит, да, информация все верна, что сейчас я, Линк, прекратил производство этой модели, но именно обращаю внимание, что... В России на складах IP-матики а, находится в достаточном количестве этих терминалов. То есть, те проекты, которые а, делались в прошлом году, делались в начале этого года, под все эти проекты оборудование есть в наличии в, в, с этими интеграционными терминалами. А, интеграционный терминал, который а, следующего поколения, м 800 да, к нему, ну, считается, что он приходит на смену, да, а, он так тоже будет доступен там, к заказу, но имейте в виду, что 880-й, ваши проекты остаются в силе, они будут реализованы на том оборудовании, на котором было изначально запланировано. Все это реализуется. и да, я... это, это одно, а второе, вот здесь вот на слайде вы видите видеобар митинг М400, многие из вас его видели, многие из вас его ставили, используют, ну давайте, мы же не зря сзади себя сделали такую небольшую зону, вот, поэтому... Если ружье висит, оно должно выстрелить, да? вот, вот, терминал, раз он сзади, сзади нас стоит, да? значит, вот, вот можете посмотреть, как он выглядит, То, кто не знаком. Вот так выглядит этот терминал Митинка М-400. Ну, вот я, пару, пару слов терминал. скажу, да, еще, во-первых, вот так он выглядит, это терминал для небольших переговорных комнат на 7 человек 20 квадратов приблизительно. Он обладает 4К-камерой, да, Соневской. Uh, у него нет ПТЗ. Uh, ему необходим, uh, не необходим. Вот, поэтому достаточно цифры 8 вот Это устройство, как я вам говорил, видеобар, то есть это устройство нового поколения, которое в себя включает как камеру, так и микрофонный массив встроенный и громкоговоритель. Uh, а также uh, кодек терминал он находится внутри, на базе андроида 10. Да? С точки зрения uh, различных интерфейсов, все в нем необходимое есть. В качестве периферии к нему можно подключать там, проводные микрофоны, беспроводные микрофоны, потолочные микрофоны, стороннюю акустику при необходимости. Но это уже более детально мы расскажем, когда мы будем обсуждать какие-то конкретные задачи, какие конкретные проекты. Помимо всего прочего, мы видим... Положи, пожалуйста. видим некоторые вопросы. Я постараюсь по мере возможности, опять же, на них отвечать в процессе обсуждения. Вижу вопрос, будет ли поддерживаться многоточка на uh, M800. Это очень важный вопрос. Uh, вендор смотрит uh, в будущее, и он uh, предпочитает uh, с митинга uh, I800, uh, начиная uh, продвигать uh, облачные сервисы. Свои облачные сервисы, о которых я пару слов скажу позже. И uh, если uh, VC880 обладал функцией многоточки, uh, то есть он собирал на себе других участников, на 8, на 16 или на 24 одновременных точки, в зависимости от лицензии, которую приобретал конечный заказчик, то, ну, к сожалению, да, Митинг АИ-800 не обладает этой возможностью. Но у него есть много преимуществ, таких как 4К-поддержка, поддержка вывода на 3 одновременных экрана, вот. и, соответственно, также многокамерные решения, которые осуществляется на камерах UVC 84-86. Вот. Также был вопрос по поводу того, является ли uh, Meeting Board 65 uh, замена Huawei Idea Hub. Совершенно верно, да. Эта замена, я думаю, что она будет и дешевле, и функциональнее. Uh, но это все вот, uh, будет в ближайшее время. Mm, более детально расскажу, когда будем проект. Далее. Uh, да, давайте дальше презентации, потому что если да, мы сейчас поехали. пойдем по вопросам, то ну я да, просто осветил, да, да, да, да, нам осветил, точно часто да, не хватит. Осветил. Да. давайте дальше, пойдем. Ну что хочу сказать, у нас есть замечательная периодическая система БКС. Вот, соответственно, видя этот слайд, можно быстро сориентироваться по основным задачам да? и на пересечении строк и столбцов э, видеть э, устройство, которое наиболее оптимально подходит для решения конкретной задачи. А также э, вы можете видеть, что у вендора есть возможность организовать свое ВКС ядро, то есть он э, Primeus, э, локальный сервер э, с всеми современными функциями, э, только вместо облака вы Zoom и Teams вы используете свой кон подконтрольный вам сервер. А также есть аналоги Zoom. Как правило, все, практически все функции Zoom присутствуют и в облачном решении IA-Link, нисколько не уступая функционалу. На данный момент хостятся эти решения в Китае, в Европе и в США, но в ближайшее время... Уже поднят вопрос о размещении хостинга в России. Ну, я добавлю о том, что, несмотря на то, что Андрей обратил на это внимание, коллеги, у нас подписано соглашение именно на дистрибуции и этого сервиса в том числе. У нас уже есть партнеры, которые с нами подписали дилерское соглашение. Этот сервис доступен до заказчиков России и уже есть пользователи, которые подписали и уже работают с этим сервисом. У нас отдельные вебинары были. На, на эту тему. Я думаю, что мы не ограничимся там прошедшими двумя вебинарами. В ближайшее время еще тоже запланирую, а, Но это вот такое вот еще одно достаточно большое направление Ялинка, и оно доступно да, на этот сервис в России. именно облачный сервис в КС. Спасибо, Владимир, за чтение. Да, дальше. Да, да, да, да. А, давайте еще раз все-таки вернемся к поставленным задачам и посмотрим, что же мы сегодня более детально будем обсуждать. Первое. Задача э, по передаче четкой картинки, э, высокого качества, голоса выступающего, а также возможность хорошо слышать удаленных участников, э, когда уровня громкости встроенной э, акустики в ТВ-панель недостаточно. Второе, да, когда выступающих слишком много, они сидят в разных местах, нужно захватывать голос каждого спикера индивидуально. И э, групповые... Микрофонные массивы, которые захватывают голос по кругу, уже не справляются, потому что нужно, так сказать, бороться с возникающим эхо различными звуковыми коллизиями, и мы знаем, как это решить, как решить эту задачу. Да? И третье. Для проведения больших совещаний возникает много трудностей какие-то возникают. Да? Например, подготовить печатные материалы, раздать их, контролировать проведение самого мероприятия, обменяться информацией между участниками, некий чат такой внутренний, в процессе того, как идет совещание, не отвлекая докладчиков. И также должна быть совместная работа над документами в процессе. Да? А если требуется голосование, задача часто бывает, то еще и голосование, подведение итогов мероприятия произвести. Все эти задачи мы вместе с вами решим, далее разобрав каждую тему. Что мы видим из того, что представляем на экране. Здесь, как я говорил, встроенных Громкоговоритель или динамик в краснородии э, называют недостаточно. И мы прилагаем системы ITC, о которых э, говорил Владимир, которые в данном случае для решения этой задачи представлены усилителем звука, для того, чтобы э, усилить локальный звук да, громкоговорителем различного типа, там, напольного, потолочного, настенного. Э, и при необходимости э, разделять звуки или, например, подключать э, подключать э, в режиме кофе-брейков и в перерывах какие-то внешние источники, э, музыку, например, какую-то фоновую такой, лаунч, э, то вот такая схема э, коммутации выглядит вот таким образом, достаточно простая, она вполне рабочая и решает поставленную задачу. Да? А вот. Э, что у нас дальше идет? Да? Что, мы, что нам требуется? У нас требуется улучшить звук от участников собрания в большой переговорке или конгрессали. Конгресс что имеется в виду. То есть мы должны хорошо, четко слышать выступающего. Да? Групповой микрофон уже не подойдет, поэтому капсуль должен, микрофон, капсуль должен быть максимально к, близко, к источнику к говорящему. Если помещение большое, как я говорил, в нем участников много, должно быть их слышно. А также очень часто возникает необходимость достаточно бюджетно и без автоматизации решить задачу автоматического наведения на говорящих. Мы решаем эту задачу при помощи наших систем ITC. Вот так выглядит принципиальная схема. Микрофоны в данном случае могут быть разного типа. Да? Мы подготовили с Владимиром несколько вариантов для вас, для того, чтобы показать и рассказать. Но принцип какой? У нас есть микрофоны различных типов, которые управляются контроллером микрофонов. Да? У нас есть акустика, о которой мы говорили чуть раньше. У нас есть микшерный пульт, к которому подключены эти подсистемы усиления звука и захвата звука. А также есть часть э, ядра видеоконференц-связь. Вот. И э, когда стоит задача наведения на говорящем, например, когда зал, все молчат, камера дает общий план. Когда один э, из участников заговаривает, то камера будет наводиться на него. Это реализуется при помощи э, встроенных алгоритмов без необходимости программирования оборудования. Э, всего лишь одним кабелем которая соединяет контроллер аудиоконференции и терминал Ну а теперь пару слов про различные виды э, микрофонов. Да? Как вариант, о которых мы сегодня говорили, если мы говорим про микрофоны э, компании Ялинк, это микрофоны э, групповые, то есть они звук захватывают по кругу, это проводные микрофоны, они питаются и подключаются через Ethernet каскадом, до 6 микрофонов можно подключить. Тем самым мы можем реализовать задачу захвата голоса с, со стола различной геометрии. т образного т образного и так далее. Питать их не нужно отдельно, их э, запитывает терминал. А, они есть в виде потолочных микрофонов, э, то есть они монтируются в Armstrong, точно так же подключаются. Ethernet питаются и управляются. Есть также вариант вот такого микрофона? Таких микрофонов можно подключить две пары, они идут на подставки для зарядки и используют технологию DECT для передачи звука. Это не колонка, не громкоговоритель, да, это просто микрофон встроенный. Он захватывает звук по кругу, такая у него кардиоида, и, соответственно, передает его на терминал. Когда же. Количество микрофонов... Колеги, я, вот, я добавить от себя с точки зрения... Потому фон... что этот вопрос постоянно возникает с точки зрения подзарядки. Это вот платформа, на которой стоят микрофоны. Здесь вот USB-мини, есть разъем, и есть, на этой платформе они подзаряжаются. При этом, располагаясь на этой платформе, даже в режиме подзарядки они активны, и с ними можно работать. Да, без проблем, работает. Можно расположить использовать, соответственно располагается на платформе, они также подзаряжается. Отдельно у каждого есть свой разъемчик вот здесь USB мини к сожалению, я точно вам не смогу это показать здесь, то есть их индивидуально можно подзаряжать. Микрофоном хватает там ну, на, на день работы точно. Ну, И в разъем. активном режиме, если вы с утра там. Да-да, да да, то есть там литий-полимерный аккумулятор встроенный, который хватает на 45 5 приблизительно конференций. Вот. Ну, а, соответственно, если мы говорим о том, что необходимо индивидуально захватывать звук, уже рассматриваем варианты ITC да? Они бывают проводные, беспроводные, врезные, моторизированные, то есть выезжающие из ствола. И микрофоны бывают таких вот интересных реализаций. Да? Можно микрофоны подключать по классической технологии, это шестипиновая технология авиационного кабеля друг за другом, каскадом, там до 11-16 микрофонов, зависимости от модели, а можно использовать в закладных, заложенных Ethernet. Соответственно, точно так же у нас есть микрофоны, которые позволяют преобразовывать их стандарт шестипиновый в Ethernet, а есть микрофоны, которые на борту уже имеют Ethernet, вот он у меня в руках микрофон третьего поколения мы можем видеть что здесь основной проходной интерфейс Ethernet да? в данном случае мы Ethernet используем не как э, там POE, да, а просто как э, линию для подключения к контроллеру. Вот. Так выглядит один. Ну, у нас линейка большая, реализации много. Просто мы сейчас самые ходовые модели вам показываем. Так вот выглядит беспроводной э, микрофон. Он нечто похожее на то, что я до этого вам показывал. Здесь литий-ионные аккумуляторы 18650, которые можно при необходимости заменить. Они достаточно распространены у нас по рынку. И, соответственно, подключаются они для зарядки либо к общей док на 10 микрофонов, которая параллельно заряжает, вот, либо соответственно, просто по USB Type-C можете подключать и подзаряжать их. Есть микрофоны в виде вот таком, когда у нас есть дополнительные э, сервисы на микрофоне. Э, там, э, экран для управления этими сервисами, там, для заказа кофе, для голосования и прочее. Но это дополнительные, когда требуются дополнительные функции фичи. Вот. И э, в последнее время очень большой популярностью пользуются беспроводные проводные микрофоны. Э, Двух типов это пушка, имеющая две независимых кардиоиды, да, то есть это обеспечивает возможность говорить не в сам микрофонной капсуле, да, как в конференционной системе, а немножко дальше, отсаживаясь там, до, до полутора метров, он будет захватывать качественно и хорошо. Они бывают с дисплеями, бывают без дисплея но ну, в зависимости от, от поставленной задачи. Вот, а также вот есть вот такие интересные варианты. Он бывает э, встро, встраиваемый столешницу, то есть выезжающий из нее, матризирован. Бывает такой беспроводной. Это микрофонный массив. Он рассчитан, вот как мы с Владимиром сидим, да, приблизительно на двух человек. Хорошо захватывает, у него несколько кардиоид независимых, и в нужное место мы можем его разместить. Вот. А при необходимости, если все-таки нам, я вам говорю, если у нас стоит задача наведения на участника, мы можем сделать таким образом. Мы на контроллере аудиоконференции собираем последовательности из микрофонов, то есть список микрофонов. На терминале делаем соответствующие пресеты на одной камере или на второй камере. Кто не знает, что пресет, это преднастроенное положение камеры. Да? И мы просто связываем пресет и э, конкретный микрофон. При его включении пресет отрабатывает. То есть здесь даже программирование требуется, нам достаточно просто соединить USB кабелем контроллер и терминал. Как я вам вот. Идем дальше. Когда задачи по усилению звука видеоконференц-связи и захвату индивидуального звука решены, часто возникает задача по оснащению рабочих мест интерактивными сервисами. Ну, сейчас все привыкли соответственно, нажимать на экран, на тачскрин, отдавать команды, контролировать какие-то моменты. И когда у нас возникает много трудностей, все-таки надо подготовить материал, их раздать, как я говорил, да, проконтролировать проведение самого мероприятия, а вдруг кому-то потребуется кофе, какой-то дополнительный сервис еще, чат. Для того, чтобы с коллегами пообщаться, не отвлекая э, говорящего, да? а также провести итоги голосования, проголосовать и провести, подвести итоги, тогда мы можем рекомендовать наши э, системы безбумажной, так называемой безбумажной э, конференц-связи. Они состоят из э, целого блока э, оборудования, да? это моторизированные дисплеи, они выезжают из стола. Да? Терминалы, которые принимают э, видеосигнал от э, сервера потокового вещания и сервер управления всем вот этим вот э, парком устройств, э, доступ к которому шляется через веб-интерфейс и при необходимости э, админ может всегда подключиться и э, проконтролировать, промодерировать сам процесс э, совещания. Вот так приблизительно выглядит визуальная схема одного из проектов. Мы просто ее взяли в спеку и сделали красиво для того, чтобы было понятно, что из себя что представляет. Вот обратите внимание, что настойка вынесена в отдельное место. Да? Это позволяет удобно настраивать и управлять системой всеми. Уменьшает количество проводов, соединений. Вот, по центру стол с делегатами. Левый нижний угол стола место председателя. Вот. стол оборудован интерактивными рабочими местами. Да? То есть мы видим здесь и авторизированные а, экраны и терминалы. Там под столом у нас размещены проводные, в данном случае проводные а микрофоны. Они могут быть интегрированы вместе с движными мониторами, а могут стать отдельно. Например, да? вот, опять же по необходимости задачи а, вот соответственно мы видим отдельно стол то есть трибуну с докладчиком и видим администратор конференции в правом нижнем углу они оборудованы а, теми же самыми мониторами да, а, но в качестве а, микрофонов беспровод, используется беспроводные беспроводными видим точку доступа которая собирает с них сигнал кстати говоря точка доступа на Wi-Fi, то есть а, беспроводные Микрофоны используют именно Wi-Fi для передачи сигнала. Вот. Ну а э, стойка отдельно вмещает в себя все необходимое оборудование. Это и терминал видеоконференц-связи с интеграцией, э, с контроллером микрофона да, для автоматического наведения. И подавить оптической обратной связи, да, о котором я не рассказал, но он выполняет функции э, защиты от э, звуковых колец э, и обратной. Так и называется, подавитель оптической обратной связи и от обратной связи, возникающей в канале, чтобы не было писка нарастающего при поднесении там, беспроводных микрофонов к Вот Есть коммутатор у нас, кстати говоря, еще один из брендов это компания Вайте, которая производит L2, уровня коммутатора споя, без поя, то есть такого вот домового и предагрегационного. Коммутатора. Ну и, соответственно, элементы управления самой системы безможной конференции, сервер управления и потокового вещания. Вот таким образом мы описали визуальную схему одного из проектов комментарии спрашиваем, коллеги, да, вот сейчас вот мы так плавно, мы на это не обратили внимания, мы плавно перешли к системе, которая как раз компания ITC производит, не Ялинк. E Здесь был вопрос, это Ялинк e делает мониторы, нет? Нет, мы обратили внимание, мы сказали, ну, ну, что... вопросы удалось. есть, ну, поэтому... Да, хорошо, коллеги. Э, то есть мы сегодня говорим, еще раз, да, мы сегодня говорим о трех брендах. Они в комплексе решают задачу э, общего обеспечения... Э, Помещения, большого, малого, среднего, э, качественным, хорошим звуком и видеоконференц-связью. Да? И сегодня мы как раз говорим э, об этом. Так, ну, мы движемся. Да, да, дальше, дальше, движемся, дальше движемся. Потому что я вижу, коллеги, у нас две трети пути мы с вами прошли, у нас осталось 20 минут. Окей, хорошо. А, ну, также можем реализовать э, несколько разнесенных территориально-интерактивных рабочих пространств. Да? соединенных между собой при помощи интернета. Здесь мы в основе видим наш терминал видеоконференц-связи, к которому подключена э, там, акустика и э, часть системы, или вся система из бумажной конференц-связи. Вот, например, в основном, э, в дополнительном офисе, как вы вот сейчас видите на экране, работа э, с общими документами ну, также удобна и проста. Да, то есть мы отобразили контент, его видят и в основном офисе, и в дополнительном офисе. Соответственно, при помощи сервера потокового вещания мы отобразили его на материзированных uh, мониторах в офисе, и через интернет при помощи SIP-соединения между терминалами ВКС передали контент в другой офис. Там мы его отобразили uh, на uh, экранах, и моторизированных дисплеях через сервер потокового вещания. Вот. Если же все-таки надо э, ну, бюджет немножко урезать, то э, можно заменить сервер потокового вещания, как ни странно, да, маточным коммутатором. Мы получаем, нам не требуется выступать, мы э, сняли сигнал и просто раздали его на моторизированный дисплей. Нам в этом случае даже терминалы не потребуются. Но даже если нам необходимо из дополнительного офиса в основной офис передать какой-либо контент, имея один терминал и матричный коммутатор, а также возможность передавать э, как источник беспроводных э, данных э, нашей презентации, мы можем, вставив флешку в э, терминал докладчика, отобразить презентацию, которую мы хотим передать в основной офис, в дополнительном офисе и через э, терминал ВКС обратно вернуть презентацию уже из дополнительного офиса в э, основной. Вот. Итак, что мы имеем? Да? Мы э, говорим о том, что у нас в основе всегда лежит интеграционный терминал. Ну, в данном случае э, тот терминал, о котором мы говорили, VC880, который заменяется сейчас митинг. I, 800, к нему подключаются вся необходимая атрибутика, такая как камера или камеры, когда у нас есть необходимость многокамерного решения, планшет для управления, например, там, если нам нужно пресетами управлять дополнительно с места, проводная передача презентации, либо беспроводная передача презентации, когда у нас есть ноутбук, мы подключили его, кнопку нажали, Uh, и uh, по Wi-Fi отдали uh, сигнал uh, контента на терминал. Ну, и также подключили его к двум экранам. На одном мы видим uh, участников, на втором мы видим презентацию. Вот. Uh, Эта часть VKS была. Теперь часть uh, локального усиления. Здесь все просто. Здесь появляется uh, соответственно, усилитель, громкоговорители и микшерный пульт, если, он, uh, если требуется дополнительные какие-то источники добавлять. Вот. Далее мы видим, что мы решаем задачу индивидуальных микрофонов. Да, проводные, беспроводные, моторизированные, накладные. И у нас еще появляется возможность добавлять комплекты беспроводных микрофонов. Для чего это нужно? Ну, Например, если... Есть присутствующие, да, которые не имеют микрофона, и им нужно все равно как, какое-то слово дать, сказать, возможность выступить. Например, передать ему ручной микрофон можно, или, например, петличку повесить, или э, головной микрофон э, повесить э, того, чтобы и он мог выступить. Когда у нас возникает э, беспроводные э, ну, необходимости, применения беспроводных микрофонов, мы всегда э, используем подавить оптической обратной связь. О чем я говорил. Чуть ранее. Да? Ну и когда э, первая, вторая задача решена, э, возникает э, необходимость решить третью задачу, это оснастить интерактивными рабочими местами, о которых я рассказал ранее. Мы используем нашу систему безбумажной конференции э, на основе моторизированных дисплеев, терминалов и средств управления. Да? Вот. А если нам это все нужно раздать еще на различные экраны, то мы используем э, матричные комбопаторы. Вот такие вот э, задачи комплексного характера мы э, готовы решить вместе с вами. Решаем успешно. Далее я бы хотел э, сказать, что мы, Владимир, говорили про оборудование, которое находится в переговорных комнатах. Да? Мы забыли про то, что в последнее время бизнес хочет оптимизировать э, их использование, самих переговорных комнат. Он э, должен контролировать кто в них входит, кто выходит, для того, чтобы снизить затраты и там, издержки на аренду. Да? И как театр начинается с вешалки, то соответственно, любая переговорная комната, оснащенная оборудованием, она начинается с системы бронирования, то есть возможность э, использовать входа в это помещение. Да? И вот э, такая компания, как Кьюбик, и такая компания, как DoorTable. Кьюбик в части э, аппаратной реализации, DoorTable в части э, программной реализации реализуют поставленную задачу. Вот. Здесь мы видим возможности. Возможности какие? У нас кроме бронирования переговорной комнаты самой, еще можно производить анализ ее использования и также добавлять возможность доработки решения под управление инженерными системами. Ну, например, климатом, светом. Руставним, например, да. Такие задачи система наша может решить. Таким образом у нас получается программное обеспечение для бронирования, то есть это сервер и некий клиент, который находится в оборудовании, да? В качестве оборудования выступают панельные компьютеры, которые отображают первое статус переговорной комнаты, имеет возможность Войти в переговорную комнату, имея, например, определенные средства авторизации входящего, открыть замок, э, используя карточку, э, например, NFC, RFID, э, иметь возможность при помощи этой карты, в рассчитывателя, производить авторизацию входящего. Также внутри помещений управлять э, сервисами и инженерными системами, о которых я говорил ранее. Что еще из инженерных систем мы можем использовать в качестве управления? Да? Ну, иногда нам требуется в конце проведения совещания, например, очистить переговорную комнату, да, то есть помыть ее, подготовить к следующему совещанию, мы можем реализовать сервис клининга. А также, например, в процессе совещания нам захотелось перекусить, такое часто бывает, Особенно это совещание длинное, как сейчас, да? Не, не хочешь переписать? <в ее сети>? Я <сíck> тоже <вот> пока не хочу, потому что говорю. А, например, кофе я с удовольствием выпил, и имея такой сервис, с удовольствием будем воспользоваться. Вот. А вот. Что хочу сказать по поводу а, самого софта, да? а, Ну, здесь представлены вот два производителя программного обеспечения, которые мы сейчас достаточно эффективно применяемых наших проектов. Это компания Mirosoft с их софтом и компания DoorTable. У нас несколько вендоров предполагалось, но мы все-таки остановились сейчас в данный момент в силу политических и экономических ситуаций в стране и за рубежом именно на этих двух поставщиках. Вот. Данная система, данные системы они подходят под задачи благодаря своему лаконичному интерфейсу, достаточно простой кастомизации, а также возможностью организовать быстрый старт проекта. Ну, не требуется особой сложной интеграции. Да? Вот, а теперь пару слов, наверное, я хотел бы рассказать про сами панельные ПК, которые используются в подобных проектах для бронирования переговорных комнат. Их всего три на данный момент, но мы ожидаем... Появление еще одного варианта модели компании E-Link. Сейчас мы просто поговорим с вами про Qubic. Напомню, это планшетный ПК на базе Android. И на нем уже мы можем реализовать интерфейс и тему управления с дополнительной интеграцией под те задачи, которые перед нами стоят. Есть вариант да, я давайте пару слов расскажу про него. Значит, это полноценный э, ПК сенсорным экраном 10-дюймовым, который обладает тремя э, индикациями с боков и внизу. Питается попоя, э, имеет на себе считыватель, имеет на себе э, камеру с автофокусом, имеет на себе микрофоны и динамик. Вот этих э, функций вполне достаточно для того, чтобы реализовать различные схемы, которые могут потребоваться заказчику. Здесь модель проще э, для размещения внутри э, переговорных комнат. а Также ее можно снаружи применять. Она имеет более лаконичный такой дизайн. Э, не имеет камеры, не имеет э, считывателя. Вот, и э, стоит дешевле и имеет такой вот баху-дизайн, на мой взгляд, который можно... Ну, такие вот модели можно применять для решения задач, где не требуется там, глубокая экстремизация и полная интеграция. Да? Вот, и есть решение, которое изначально а, производитель разрабатывал для open space, это бронирование рабочих мест, да, когда у нас есть необходимость прийти, быстренько поработать, там, оплатить при необходимости или авторизоваться. То есть дать понять системе, что именно вы занимаете это рабочее место. Вот такие вот интересные устройства, которые стоят дешевле для достаточно бюджетных проектов, но, по крайней мере, решают поставленные задачи индикации и бронирования. То есть это... Панели также с тачскрином. Тачскрин, тач правда, небольшой, но для отображения ключевой информации и статуса занятости или свободной, статуса, они подходят как нельзя лучше. И давайте мы с вами подытожим да, вот наши преимущества, точнее, ваши преимущества при работе с нами что первое, первое мы вам можем гарантировать и как минимум обеспечить, это надежные поставки. Наши логистические схемы отработаны 14 годами, да, и даже последние события, COVID и военные операции, не сильно сказались, не сильно сказались на сроке, сроке логистики. Говорим о том, что у нас есть возможность, как мы сегодня показали, э обеспечивать э реализацию комплексных решений да, для переговорных компаний. Мы вам поставим э и решим задачу оборудования практически любой сложности. Все оборудование в одном месте. Да. У нас на складах находятся основные типовые ходовые позиции. Э Выделены специалисты на русском языке, то есть мы выделяем менеджер персонального, выделяем персонального сейла, э, пресейла для сопровождения проекта. То есть один человек будет в курсе, будет вас э, консультировать э, по технической части, э, менеджер по коммерческой на всех его этапах. А, у нас есть возможность получить оборудование в тест. У нас достаточно широкий парк администрационного оборудования, э, и мы можем предоставить. Практически по всей, так сказать, России, где можно забрать. Кроме, кроме наших офисов в Москве, в Питере, Екатеринбурге, Новосибирске, ростове Винна и Казани. Там еще есть возможность, не везя из Москвы, оттуда получить необходимую модель оборудования. Вот тест. Демонстрационный зал, о котором говорил Владимир, московский демонстрационный зал, работает уже полтора года. Также есть возможность сделать обзор, если нет возможности приехать, мы можем сделать виртуальный обзор. Ну, использую, да, использую наше же ВКС-ядро вендор Ялинг. Гарантийная и сервисная поддержка на русском языке, это послепродажная, да, соответственно, здесь проблем поддерживаем. А также Обучение, помощь, сертификат сотрудников партнерских программ. То есть практически на всех этапах, так как мы являемся VID-дистрибьютором, да, это, да, да. это value-edit-дистрибьютор, так называемый, то есть дистрибьютор с дополнительным сервисом, да, с дополнительной поддержкой, с дополнительным функционалом. Мы можем на каждом этапе вас поддерживать. Поэтому я призываю вас... Ну, я... Значит, я тебе прерву. Ну, значит, коллеги, смотрите, значит, прервал Андрей, не дал сказать. А, вещь следующая. Мы с вами на площадке в фокус Вы знаете, что Фокус сейчас проводит роуд-шоу да, по России, едет по городам. Вот вчера выставка проходила, мероприятие проходило в Казани 18 мая. Следующее мероприятие каждую неделю будет проходить мероприятие в разных городах. Следующей неделе, 25 мая в Новосибирске, 1 июня в Екатеринбурге, 8 июня в Санкт-Петербурге, 15 июня в Краснодаре. Вот на всех этих мероприятиях мы будем присутствовать. Мы, компания Апиматика, вместе вот, с всеми вендорами, которых мы сейчас вам представили. Поэтому кто нас подключился не из Москвы, кто нас слышит, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар. Вот рядом приглашаем вас посетить а мероприятие. Пунктом, да, очень да. большая демо-зона, там очень много оборудования представлено, наши специалисты будут на этом мероприятии. Так что добро пожаловать в гости. Да, и давайте работать вместе, реализуем самый амбициозный проект для решения комплекса задач. Так, ну что, коллеги, я смотрю на счетчик времени, у нас осталось три минуты. Если честно, возможности не было вот так вот детально просматривать комментарии, вопросы, которые вы задавали. Но наши же коллеги, вот Александр Истомин, Артем Мартынов, спасибо вам большое. Я вижу, вы старались в онлайне все оперативно и быстро отвечать. Но если все-таки вопросы остались, на которые мы не ответили, Коллеги, тогда... Мы можем попробовать ответить на последний... Если... Нет, нет, знаешь, давайте как, коллеги, вот э, зафиксируйте, пожалуйста, вот э, адрес, на который можно будет, увидеть e э отправить ваши контакты, и мы с вами тогда свяжемся, ответим на ваши вопросы. Вы посылаете, заинтересованы, есть интерес к тому-то, и это будет. мы ответим, свяжемся с вами. что... Отлично, наверное, nice. что все удалось. Так что... Тайминг положились. Да. Все, коллеги. Это очень очень это... приятно, что нас было много. Судя по вопросам, я понимаю, было интересно. Вот, спасибо вам большое. Без вас бы у нас бы не получилось. Oh. Да, вот сейчас 170 человек в сети. Это замечательно. На этом мы с вами прощаемся. Всего хорошего, хорошего вам рабочего дня и удачи. До встречи в проектах, друзья. До свидания.